Всем привет! Вы снова на канале Зашими. Меня зовут Максим, и сегодня мы ставим электропривод крышки багажника на автомобиль Land Cruiser 200. Комплект для установки достаточно стандартен: это блок управления, петля, проводка, две кнопки и, собственно говоря, новые электропривода. Не будем затягивать и переходим сразу к установке. того что мы сделали петлю поменяли поставили часть проводки поменяли кронштейны поменяли газовые упоры на упоры с электромоторами и сейчас будем потихонечку прокладывать проводку сюда в нишу багажника чтобы подключить блок Работы по установке электропривода багажника на автомобиль Land Cruiser 200 мы закончили и имеем четыре варианта использования данной функции. Первое – это четырехкратным нажатием на клавишу открывания дверей на брелоке автомобиля. Штатная клавиша, которая также отвечает за открытие и открытие крышки багажника, дополнительная кнопочка. В салоне на крышке которую мы установили и еще одну кнопочку мы вам покажем спереди рядом с водителем пойдемте и еще одна вот здесь вот Если вы еще не обзавелись данной функцией на своем автомобиле, звоните, записывайтесь на установку нашей центра, и мы будем рады. Пока-пока.